Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес. И с вами я, Вова Наталья. Продолжаем тренироваться дома. Сегодня у нас рубрика Проблемные зоны. Прорабатываем ягодицы. Хорошо. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Делаем глубокий вдох через нос. Потянулись вверх. На выдох. расслабились. Еще раз вдох. Потянулись вверх. Выдох. И снова вдох. Потянулись. Выдох. Руки за спиной. Open в одну сторону, в другую. Хорошо. Живот подтянут. Еще так же. Отлично. Добавляем плечи по кругу. Назад. Хорошо. Еще. Четыре. Три. Два. Заплес. На выдох. Выдох. К себе. Еще. Пятку с ягодицей соединяем. Продолжаем. Колено. Делали вдох, потянулись вверх, на выдох. Расслабились. И еще раз. Вдох, потянулись вверх, на выдох. Расслабились. Размяли ноги в одну, в другую сторону. Для первого упражнения нам нужен тяжелый вес. Берем гантели, ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Живот подтянут, спина прямая. Разворачиваем плечи. Руки удерживаем перед собой. На два счета делаем становую тягу. Вниз, на два, вверх Живот ягодицы втягиваем в себя На два, вниз, на два, вверх Выполняем 8 раз Еще 4 Зажатые ягодицы напряжены Работаем именно ягодицами И на каждый еще 20 раз. 10 Стоп, подъем Размяли ноги Хорошо, правая нога стоит впереди, левая за спиной Руки также перед собой Становая тяга на одной ноге На два счета вниз На два, подъем вверх 10 раз Опускаем гантели. Размяли ноги. Хватаем, спина прямая. Делаем вдох. На выдох. Наклон. Потянулись. Раз. Стопа на себя. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три, два, один. Захватываем стопу. И наплон вниз. Вниз. Поглубже. Еще четыре. Три, два, один. И округленная спина. Поднимаемся. Вверх. И все тоже делаем с другой стороны. 10 раз, на два счета. Вниз, на два, вверх. На два, вниз, на два, вверх. Помним, дышим вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Еще. Также. Вниз, на два. Вверх, на два. Вниз, на два, вверх. Помним, дышим вдох. Выдох, вдох, выдох, вдох это хорошо еще также и на каждый еще 20 раз Впереди, правую за спиной, живот ягодицы в себя. И 10 раз на 2 счета. На 2 вниз, на 2 вверх. Внизу и до половины. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Стоп. Подъем. Хорошо. Опускаем. Гантели. Снова. Левая нога перед собой делаем глубокий вдох. На выдох присаживаясь на правой. Тянемся руками вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. четыре три. Два. 1. Захватываем стопой наклон вниз. Прижались. И медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Для следующего упражнения ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Стопы развернут на 35-45 градусов. Живот подтянут напряжен. Делаем два приседа назад. Затем делаем выпад левой ногой. Выпад правой ногой. Хорошо. И таких повторов 8 раз. Поехали со мною. Сделали глубокий вдох. Подтянулись вверх. Выдох. И еще раз. Вдох. Вытягиваемся. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. И все то же самое делаем с левой. Ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч. Живот потянут. И снова два приседа. И также два выпада. Поехали. в одну в другую сторону сделали глубокий вдох потянулись вверх на выдох расслабились и еще раз вдох вытягиваем вверх выдох Размяли ноги в одну в другую сторону правую согнули к себе живот втягиваем хорошо и то же самое со второй к себе именно к груди по платье сделали вдох Потянулись вверх, на выдох. Расслабились. Размери ноги в одну в другую сторону. Для следующего упражнения нам нужна одна тяжелая гантель. Удерживаем ее на уровне груди. Ноги собираем вместе. Делаем присед. Остаемся внизу. Хорошо. Левой ногой. Касаемся пол четко в сторону от себя. Затем на крест назад. Хорошо. Выполняем упражнение 16 раз. Остаемся внизу. И.. Вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. И снова вдох. Потянулись вверх. На выдох. Расслабились. Размяли ноги. И все то же самое делаем с левой. Удерживаем перед собой. Ноги вместе. Остаемся в приседе. И правой ногой 16 раз. На пол, подъем Плечи по кругу, назад Сделаем вдох потянулись вверх Выдох и снова вдох Выдох Размере ноги в одну В другую сторону, хорошо Правую согнули Пятку с ягодицей Живот к себе Отталкиваем колено назад Хорошо, к себе Снова колено к груди Положили стопу на бедро. Сделали вдох. На выдох присед наклон. С прямой спиной наклоняемся вперед. И пружина. Четыре, три, два, один. Сделали вдох. Потянулись вверх. На выдох. Вторую ногу согнули. Колено назад. Колено груди. Сделали вдох на выдох, присед на с прямой спиной и пружина вниз 4, 3, 2, 1 сделали вдох потянулись вверх выдох, размяли ноги в одну, в другую сторону еще раз вдох, потянулись вверх для следующего упражнения разворачиваемся лицом к коврику, опускаемся на колени, локти в упор перед собой. Одна нога коленом к груди, затем с усилием выталкиваем прямую ногу пяткой в потолу. Хорошо. Повторяем 16 раз. затем поднимаем четко выводим в потолок 16 раз Шестнадцать раз. Согнули колено и выталкиваем вверх. Шестнадцать. Опускаем пониже колено. Опускаемся вниз. Колено поплотнее к себе. Выравниваем вторую ногу. Опускаемся полностью. Съезжаем на Раз Расслабились. Лежим. Раз. Лежим. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. Возвращаемся обратно. И все делаем с другой. себе. К себе. Назад. К себе. Назад. Еще восемь. Оставили. Накрест вверх. Еще восемь. или пружина в 16 раз. Согнули новые выталкиваем вверх. Стоп. Хорошо. Колено плотнее к себе. Выравниваем вторую ногу, съезжаем на бок, удерживаем положение, раз, держим, два, три, четыре, еще четыре, три, два, один, разворот, прямо, возвращаемся, на ягодицы, четыре, три, два, один, и медленно округленной спиной, поднимаемся, вверх, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох, распадали руки, и еще вдох, на выдох. Расслабились. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы видеть первыми новое видео. Всем пока!